то же самое. Да? Инфицирование открытого участка, ну не знаю, у меня, слава никогда уже с не было. Поэтому... Несмотря на то, что вы при каких и картикостерапия не назначают. Ну да, то есть все-таки мы уже сейчас работаем в такой системе стерилизации, что все одноразово, да, все, да. да. Поэтому мне кажется, что я Выражу всеобщее мнение, что это уже как такой, совсем каменный век. Я таких пациентов не беру. В первую очередь они должны отработать свою индивидуальную гигиену, конечно. Общие осложнения все такие же, реактивность да какая-то. Это шел двойной обвивной, он показан просто на всякий случай, еще раз, если... Как-то что-то не очень поднялось. Тут везде пронумерован каждый вкол, выкол. Поверхности написано. Потому что я рисовала кверт ногами, когда вам показывала. Может быть, будет удобнее. А вот латеральное перемещение. Ну, показания. Да нету рецессии боковых зубов. Есть зато латеральная кератинизированная десна. Пациент, и это, конечно, третий класс. Видите, да, что дистальный сосочек уже начал уходить. Пациент отказался от забора небного трансплантата. Я вообще хотела проще решить эту ситуацию, вот, но мне пришлось сделать элитеральное перемещение. В данном Дорогие случае... Вам... Вот, что? Нет, просто а вы посмотрите, какая высота. Как вы в конверт туда подошлёте? Ну, там это все таки высокая кара. Посмотрите, да, какое клиническое прикрепление. Там прикрепленной десной нет, это третий класс рецессии. Ну, не хочет он? В общем, вот, это сама операция. <.sstrahmanis2> в Dale, а как ротированное лоско-то, А что тут еще проще делать в перемещением? <р releases> я хотела сделать, да, корональное смещение с трансплантантом. Он трансплантант отказался äh, забирать. Сказал, что он не хочет, что я мне небо разрезала. И мне же надо откуда-то прикрепленную десно ему создать, чтобы хоть как-то закрыть этот объем. Он такой у меня приехал, тоже мой якутский пациент, весь суровый, большой начальник, с недоверием. Я говорю, ну что вы пришли вообще, если не верите? Ну, говорит, попробуйте. И говорит, с бы не хочу. Больно, плохо, боюсь и вообще... Вот, ну, я сделала латеральное перемещение, у меня же есть кератонизированная диснея в достаточном объеме. Так а вы для чего тогда хотели с него брать и еще и перемещать? Нет, либо так, либо, либо, так, так либо так. Я ему предложила варианты. Он у меня начальник большой, поэтому он сам выбирает свои методы лечения. Я мобилизация mm -hmm. и что тут вот видите у него даже нету донорского участка да mm -hmm. это ну тут даже закрывать нечего вот его результат mm -hmm. значит mm -hmm. конечно рецессия полностью не закрыта осталось миллиметра два с половиной где-то от цементной малиновой границы вот, вот, вот. Вот этот кусочек рецессия. Но у нас есть великолепный объем прикрепленной десны. То, чего не было с самого начала. А теперь смотрите внимательно на его сосочек. Он вдруг стал расти вниз обратно. В общем, у этого пациента есть продолжение. Я все-таки сделала корональное перемещение. Я не уже мне не нужен был трансплантат. И уже все, объем тканей. более 5 миллиметров Мы создали прикрепленную десну. Причем такую толстую, хорошую. И... Год. Год. Он у меня приезжал раз в году. Просто он по-другому не мог. Он сейчас переехал в Петербург. А раньше он ездил раз в год. Это я сняла, наоборот, старые у него. Это корональное перемещение. Вообще классическое, однослойное, вот вообще ничего. Вот это 10 дней, мне надо было срочно улетать. Я сняла шею, отпустила его. Ну вот. А это сейчас. А теперь смотрите на сосочек. Нет. Нет, он восстановился. Нет, он восстановился, но там. Нет. Просто ракурс был другой. Он восстановился, а у него убыль, была больше. У меня просто есть его измерения, вот эти вот все. Ну вот, собственно, и все. Вот цементная малевая граница. Вот там по полный элемент гайки. Есть какие-то. Это уже, это уже, это уже что-то другое. Там множественные лицевсики. Вот. Этот пациент был с лукаральным перемещением. Я делала сейчас много больше этих работ. Просто у него очень был интересный случай, что он. Вот у меня такой был прямо такой хозяин та Тем не менее, то есть даже если у вас нет возможности взять трансплантат, вы имеете возможность всегда как-то варьировать методиками. Почему мы при устранении рецессии никогда не привязываемся к. Ну, так правильно, не привязываться к конкретному какому-то методу. Потому что вы в своей практике должны иметь хотя бы 5 операций, которыми вы можете свободно маневрировать, манипулировать и предлагать пациенту различные решения в его вопросах. И каждый вариант, который вы будете предлагать, вы должны знать, какого эстетического результата в данном случае вы достигнете. Моему пациенту этого теперь все прекрасно, он доволен, счастлив, у него не болит, у него на самом деле была жалоба одна единственная не эстетическая, у него болела, у него была очень сильная чувствительность, но он а, не хотел депульпировать зуб, потому что у него есть склонность к э, росту всяких нехороших вещей на эстетически проличных зубах, то есть у него такой опыт уже есть, он потерял достаточно много зубов в связи с этим, и он, я ничего об этом не знаю. После первой операции Да. У него после первой операции я в чувствительном прошла. Прошла это я его говорила уже на вторую. Я ему уже сказала, но давайте говорю, все-таки Сергей Николаевич, вот как-то мы обратно, да. А сейчас здесь будет винир. И почему не трогают, не переделывают, ничего, потому что он сейчас на этапе протезирования у уже поставлены, то есть там зубы пришлось удалять все они, к сожалению не подлежат восстановлению, уже ничем, там все сгнило у него и кисты выросли жуткие, вот, и у него будет протезирование этой зоны, поэтому мы уже решили, что мы венео с ним поставим. Красиво, тем более, что все равно там все зубы будут в коронку. нету смысла лепить никакой композицию, да, можно сделать эстетику у него да у него теперь красивая десневой такой тип улыбки у него единая линия да клыковая и так далее то есть восстановлена эстетика ну и я а нет видите они не совсем такие фотографии но видно что он у него клык с другой стороны абсолютно на нормальном уровне то есть он... Сейчас я посмотрю, может мы найдем, нет, здесь тоже все закрыто руками. Вот, значит, у него больше рецессии нигде нет, вот это единственная рецессия у него в полости рта, которая была. Мы ее таким образом устранили, не прибегая к забору трансплантата. Еще раз, я абсолютно не боюсь его брать, да, меня не пугает забор трансплантата, но если этого можно не делать, ну, значит можно не делать. Хотя в его случае я бы на самом деле решила бы не в две операции, а в одну бы эту задачу с самого начала, если бы не его такое настроили.